Володя просто мега ультра Крутой чувак Ну а тем временем, дамы и господа Начинается, начинается, начинается Каточка, блит против ванхол Блит в обороне, а ванхол в атаке Демон атак фаси Нефёд... Что? Нефи... Я не знаю как прочитать Это не Фёдор Киак Вообще без понятия Что это означает, набор букв какой-то Каждами и анальные ласки за команду Блит. Ну, команда Ван Холл это Рюноски, Райзен, Морфей, Вич и Адвайта. И пока в атаке не все уж очень гладко у команды Ван Холл. Фаси увольняет парочку оппонентов и таки 1-0. Напомню, что в моей группе ВКонтакте большинство людей проголосовало... За победу команды One Hole в этом матче. А команду, блин, поддержало меньшинство. Как собственно... А что происходит? У меня идет трансля... Ч... Чертовщина какая-то. Чертовщина какая-то, дорогие друзья. Ладно, все, вроде бы сейчас я все починил, все должно быть нормально и хорошо. Блядь, нет. Так, вот вроде теперь поток пошел. Я не знаю, почему. У меня ни с того ни с сего просто отжалась кнопка трансляции. Без понятия, что сейчас произошло, ребят. Простите, простите, но я такое, честно сказать, впервые вижу Ладно, что получилось, то получилось Ван Ванхоловцы зашли на точку И поставили бомбу, но удержать эту точку, к сожалению, для самих же, для самих же себя не сумели 2-0 в пользу команды Блит При этом на записи вы, естественно, услышите и увидите все, что было в момент отсутствия именно стрима, потому что запись-то в этот момент шла. Почему-то я смотрю такой на ОБС и не понимаю, в чем суть. Почему? В чем проблема? И вижу, что у меня написано запустить трансляцию. То есть у меня просто отключилась транса. Без понятия почему. Магия какая-то, магия. Ну что ж, манхол продолжают попытки занятия различных точек. В этот раз они пытаются врываться на... Точку А на точке А пока что, ну, с переменным успехом уже с девайсами-то можно попытать удачу. Трюновский, отличный фиршот по, в общем, первому сопернику, по второму. И по третьему, ну, тут, конечно, не фиршоты, но минусы. Адвайта, без фрагов, не Федор Кияк. Не Федор Кияк. Вот такой вот у него никнейм еще, могучище. А, в общем, вот этот вот человек сделал сейчас кил причем три Но победу все-таки ванхолл выцарапали Если можно так сказать Было сложно, но парни справились Так, ну как обычно Стандартный э -э, раунд на диглах от игроков э Блит Другого здесь в общем-то и не дано И сложно вообще представить, что можно было бы здесь разыграть еще иначе Енот-зверь приветствую э -э, Вич Ирюновский Ух ты, вот это да вот это подсаженный, подсаженный игрок А Адвайта, бабах! О, май гарвал! Я не могу, не могу, дамы и господа, нормально такое смотреть? Это, конечно, очень смешно и вероятнее всего очень обидно для команды Ван Холл. Но ладно, чё, вот такая, вот такая жизнь бывает, да? И такие сложности... случаи. Тоже порой происходит. Все, дел... голову начинает клинить уже. Ну, снова он же. Снова Фаси. Делает два минуса. Третий минус забирает себе анальные ласки. Но Райзен вместе с Вичом остались вдвоем. Может быть, в принципе, еще что-то и удастся здесь исправить. И, может быть, даже занятие медап принесет какие-то плоды. Здесь, конечно, самое главное блидовцам банально просто не пушить. Да, и все. Минута до конца раунда. Атака принимает такие решения пройти мидл. Каждами. На замечает соперника. Отличная хаешка просто на 500%. Отличная на 500%. Почему на 500%? Просто на 500% отличная хаешка. Прилетела сразу под двух оппонентов. 4-1 в пользу Блит. И это хочу обратить ваше внимание, дамы и господа. За слабую сторону. Дедушка-мент. Дедушка-мент, приметик, да. Теперь же раунд с диглами от Ван Помнится, второй раунд был именно таким же. Они смогли зайти на точку Б, поставить на ней бомбу, но не смогли удержать точку Б. Ну, минус куча фрагов от Рюноски. Уже три, а может быть даже и четыре. Я не заметил, кто первый сделал фраг. Ну, анальные ласки явно немножко растерян, конечно. Но победы тут точно не будет. Четыре-два. Парадоксально, что его так долго убивали. Вот все в этой ситуации прикольно, но его очень долго убивали. И это немножечко грустно. Но да, сегодня Инферно не разыгрывалась, ребят, поэтому я не знаю, о каком конкретно Инферно вы говорите. Если вы про вчерашнее Инферно, то запись осталась на канале, и вы можете... А с каким счетом проиграли ТФ? 19-17. Ну, Рюновски снова перед смертью очень сильно насолил своим соперникам. Ну, конечно, калаши у команды ванхол холл Круче. Круче, чем что-либо у соперника. А, где найти? Где найти что? Не знаю. Не знаю, о чем вы. Поэтому не знаю. Привет из Узбекистана, народ Самарканд. Самаркандцам привет тоже большой. И в частности, Ай Грозный. Тебе тоже привет. Саня, я на мгновение охренел, когда ты произнес анальные ласки и потом понял, что это не игрока. Блин, ну естественно, Витя, ты думал, я серьезно, напом... на серьезных щах буду во время трансляции говорить такие вещи? Конечно же нет. А записи все вы можете посмотреть, дорогие мои друзья. Привет от енота и 300 рублей прилетает от енота. Большое-большое спасибо енот. И еноту тоже огромный-огромный привет. 4-4. Я подумал, ты про команду серьезке Не-не-не, совсем нет. 20 фрагов, Рюновский. 20 к 5. Второе место, 4 к 5. Вот это коротко то, что вам нужно знать о команде холл вот в рамках этого матча Один только Рюноски но Райзен еще вот, да, наконец-то проснулся И снова Рюноски И снова Морфей 5-4, вырываются вперед Игроки команды Onehole Простите, дамы и господа Повторюсь, сегодня не очень хорошо себя чувствую Поэтому не очень хорошо сегодня комментирую КС Понимаю, что... Так, конечно, не надо, но не буду же я просить остановить турнир или комментировать потом все это дело по записям. Как-нибудь попытаемся. Ну, эко-раунд у команды Блит получился прям совсем в трубу. А где, типа, найти сайт и тоже участвовать, как я создам свой, прописую свой... Ох, пиздец. Простите, дамы и господа, но я такое прям не могу просто даже прочитать. Просто это невозможно прочитать. Чемпионат Коббл есть? Нет, Коббл Столн не играется уже давным-давно. Зря ты первый матч ты очень хорошо откомментировал. Ну, мне кажется, что нет. То есть... Может быть, со стороны виднее, конечно же. Может быть, и прокомментировал хорошо, но мне кажется, что плоховать. Не дотянул. Минус от Вича, минус от демона атака. Рейзен и не Федор Кияк. Кияк! Все, я не могу. Я уже не могу нормально читать. Беда. Беда, 6-5. Ну, какая-то, на удивление, даже борьба здесь навязывается коллективом плит, я имею в виду. То есть здесь все просто ожидали, что будет в одну калитку, и команда Ван Холл выиграют. Как вы можете заметить, все не настолько уж и однозначно. Саня, иди кури, мы сами посмотрим. Нет, я сегодня как раз, кстати, целый день не курю. 3 в с занятием точки Б. Атака успешно окопалась. Или... Нет, точки Б все-таки, да. Ну, не Федор Кияк последний с АВП. Его обнаруживает ВИЧ. И уничтожает Морфей. 7-6. 7-6. 7-5, простите. Ну, а я бросил. Андрюха, поздравляю. Поздравляю. Прости курить это здорово. Красавчик, тогда не кури вообще. Да, нет, я дико хочу курить. В этом-то вся проблема. Я сегодня прям весь на взводе. Просто дело в том, что больновато сегодня немного курить. Минус два от Морфея с дробовичка даже. Минус от Рейзана. И, кстати, вот попросили здесь почекать Маркея. Пожалуйста, показываю. А что тут за ним вам хочется посмотреть? Товарищ Сафончик. Ну, где каждами-то? Вот он, господи. Ну, успел Вич забрать каждами, не дав зарезать его. Рейзен, если я не ошибаюсь, пытался сейчас порезать соперника. 8-5. Разменчики на меду подъехали, конечно, странно, когда игроки с пистолетами умудряются какие-то размены давать, но вроде бы Блит один только размен всего смогли дать. Не повезло умереть только Рейзену, все остальные сыграли нормально. Пулемет на этот раз у Морфея. Ну вот просили, пожалуйста, получайте вам Морфея с его фани девайсом, с его веселеньким подходом. Ну, что-то не знаю. Александр, свяжи память, По кому из игроков Блит были непонятки. Он сейчас присутствует в игре. Блин, я сам даже уже не помню, честно сказать. Честно, вот честно, не помню. Точно. Нет, не точно. Вообще точно ничего не могу сказать. Но в любом случае там все разрешилось, все прояснилось, и никакого софта там не было обнаружено, на самом деле. 9-6 итоговый счет первой, поло первой половины. В общем, бан был выдан ложным образом, так скажем. Иначе команда была бы дисквалифицирована. Так, ну чё, кто там тупит-то? Морфей тупит. Здрасте, Рома, приветик. Хол выглядит очень сильно. Да я бы вот как раз сказал, что сегодня Ванхолл выглядит не так уж и сильно, как, например, они выглядели на своей первой игре в одной восьмой, когда играли Мираж. Там были, да, прям жестко. Я команду БЛИД читаю слегка по-другому. Сейчас и Сашка начнет так думать. Юр, да я прекрасно понимаю, как, как ты их читаешь. Здравствуйте, я здесь уже второй день. Акмал, ты огромнейший молодец еще. Ну, а пока у нас ванхоловцы просто принесли свои юспы соперникам. И этим юспами очень быстро и жестко с ними справились. Короче, это десятый для команды ванхолл. И жестокая оборона, жестокая, сильная и мощная оборона Это то, как раз таки, что и нужно для победы на данной карте То, чего немножечко не хватило команде Блит в первой половине Я бросил курить, но расслабляться не разучился Сижу, потягиваю виски, смотрю стрим Эх Эх Ладно Два игрока атаки уже остается. Сначала только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же это больно. 1-6. Тут как-то прям что-то совсем без шансов. Сегодня еще кто-то или это ласт? Это last. Это Сань, как и суета были? Ага. П90 сила. Ну, согласен, да. В каких-то моментах действительно девайс очень годный и очень нужный. Ну, развал кабинетов. Полнейший развал кабинетов. Я не знаю, вообще здесь есть смысл хоть какой-то продолжать комментирование матча. Мне кажется, что если уж с П90 перевес игроки обороны приходят к террористам и выигрывают, то я начинаю думать, что тут просто не о чем говорить. К сожалению. П-90 лучше МП-5 Ну Даже не знаю Честно сказать, даже не знаю Ну сейчас игроков обороны, кстати, наказали Кстати, наказали Это вам уже не ребят с пистолетами пушить Это пришли, называется, и от калашей получили по голове Дисбаланс сил ну, он здесь, конечно, не такой ярко выраженный, но все-таки присутствует, да С этим не могу не согласиться Кстати, ребята, если кто не в курсе Ultimate Revival вышли с турнира и больше не участвуют в рамках этого ивента После поражения от команды One Hall у ребят что-то там какой-то жуткий дисбант произошел И все Анальные ласки минус Адвайта. Анально приласкал, как говорится. И счет 12-8. Пневмопистолет. Да, пневмоклей, как называет его Константин. Ну что ж, а вот теперь, простите меня, так скажем, да выпендривавшиеся в предыдущих раундах игроки команды One Hole. Вынуждены этот раунд сыграть с пистолетами. И пистолеты-то вы помните, в общем-то, еще по атаке были не такие, прям, чтобы вау. Но они были. Они были, и с этим тоже нужно считаться. Морфеевич Рюноски и парадоксальнейшим образом, дамы и господа, анальные ласки остается один. Ну и сейчас, по всей видимости. А, анальные ласки он будет применять Как раз таки сам к себе Ну, либо же кто-то из ванхолл ему Поможет это сделать Ну пока что есть минус по рюноске 54 секунды до конца раунда И как-то надо еще бомбу умудриться забрать Вич сейчас, смотри, 100% погибнет Если морфей проиграет перестрелку А че? Че морфей-то прикалывается, а? Че прикалывается-то? Нет, Вич все-таки выиграл. Просто 16 хп на одну пульку. Я думал, что сможет Анальный ласки хотя бы одну-то пулю пустить в цель. Но не вышло, не вышло. Саня игра на сервере, Витя? Да, Бесик, игра на сервере, все правильно. И теперь Блит решили в этот раз уже играть агрессивно и прям-прям по жести. Ну, на эту жесть, которую демонстрируют блидовцы, есть ответная жизнь от Вича, который умудряется сделать уже три минуса, и только сейчас каждами оформляет разменный фраг. Далее минус от Райзена, и Фаси отлетает от попадания в голову от Адвайты. Счет 14-8. В общем, небольшую паузу, так скажем, взяли уанхоловцы для того, чтобы отдышаться. А теперь, уже отдышавшись, ребята будут продолжать. Продолжать что? Ну, собственно, матч. Собственно, идти к победе. А что еще можно здесь продолжить? Пока что ванхолл успешно, между прочим, это делают. Морфей. Даблкилл по головам прошелся демону и не Федору. Но при этом точка бета была отпущена и, соответственно, блин успели ее занять. Однако Рюноски и Морфея вообще это не страшит. Пятнадцатый раунд для коллектива холл Что за ник? Аж непривычно, когда Саня так говорит, особенно в КС-комментировании. Я ведь и сам тоже очень и очень не хотел бы говорить, но такой никнейм у человека. Ну, я бы мог, конечно, назвать его как-нибудь по-другому, типа... Опять, что со стримом? Чё вот он лагает постоянно, падла, блядь? Чё он, падла, блядь, лагает? Ютуб, ёбаный. Простите, пожалуйста, мне мой французский... Ну, на записи все будет хорошо Небольшие лаги в прямой трансляции, к сожалению, издержки э -э, 2 в 3 2 в 2, 1 в 2 В общем, куча разменов Просто Рейзен 56 хп и я не знаю, есть ли у него девайс Можешь просто говорить АЛ сокращенно Пожалуй, я буду называть его попочные поглаживания Это будет правильнее Итак, Рейзен. Опа! Минус первый. Один на один. Смотри, чует. Ай, не в ту сторону-то чуял. Угадал, откуда придет Фасси, но не угадал, с какой стороны выйдет. В общем, это, дамы и господа, 15-9. Матчпоинт. О, блин, я их знаю, пишет с камер, Ну, как, как же их не знать? Тоже топчик, Сань Ну вот так и будем, да По Попочные поглаживания Хотя бы не так э -э Грубо звучит, как Ну, вы знаете, оригинальная часть Да не, вообще буду называть его анальные ласки Я его так всю игру называл, а тут вдруг какие-то ренеймы Сейчас, хрен уж Минус от Вича со снайперской винтовки, два минуса от команды Блит в размен, и теперь 3 в 3, но точка А потеряна для команды Ванхол, ее предстоит выбивать. И этот момент, конечно, очень неприятен и очень не идеален в плане выбивания от команды холл Без единого минуса Ванхолловцы отдают десятый, и это 15-10. Предварительно она... Ну, можно было такое уж прям не дописывать, ну ладно. Снова пистики у команды OneHole... Мои полномочия здесь все, дорогие друзья. 16-10, именно с таким счетом заканчивается вот данное противостояние, если можно, конечно, назвать то, что было в конце, противостоянием. Матч-то, в общем-то, под конец -то закончился просто в одну калитку. Мне тут